Проанализировав, посмотрев, и первый наш матч в Бобруйске Белшина сыграла тоже в три центральных. Кстати, да? значит уже сегодня уточнялось, что Белшина может сыграть схему на схему в три центральных защитника. Сегодня уже уточнялось, готовилась схема под две схемы значит, может быть, не угадал одного игрока. Ну, скажем так, в зависимости от того, какие могут быть одного игрока. Но я считаю, что это в принципе, и когда уже пошла игра, и, может быть, расстановку игроков чуть-чуть не угадал в линии трех центральных защит Вот так. Ну, может быть так. В остальном же все Проанализировав прошлый матч, сейчас, что он действительно постарается закрыть всю ширину поля. И значит и Белшина показала, и вообще Белшина в последнее время показывает очень сбалансированный футбол. Вы знаете, вот как ни странно. Посмотрев игру с уже с начала второго круга, и сейчас добавились новые игроки, Значит, появились два фланга, таких очень шпитальных и кирисов, да, таких как бы реактивные игроки Ну, мы посмотрели, он еще в лире играл, я так чуть-чуть задел, период видел, как. Ну, вот. Поэтому, в принципе, все это просчитывается. Ну, Шикавка простудился с, уже после этого матча, я думаю, он будет готовиться к следующей игре. Ну, сила тут как бы связана с семьей. Не буду озвучивать, но это очень тяжелая такая ситуация, не хочу. И, и пока его не с нами, и не знаю, как дальше повернется его судьба скажет. Но пожелаю ему, чтобы он, скажем, держался. Понимаете, в жизни все бывает. Это очень хороший игрок, и обидно, что так немножко есть кое-какие проблемы. Полевая победа, но, знаете как, игра начала легко даваться, и это нас расслабило. Да? Белшина и имеет впереди очень квалифицированных игроков. Ну Скажем так, Леонид Ковель может по три раза убегать один в один за матч. Да? Это еще на сегодняшний день один из самых квалифицированных центральных нападающих. Да? И рекиш, который может отдать, исполнить любую передачу. И всегда нужно держать как бы эти два игрока могут держать напряжение любую линию защиты, поэтому мы старались, ну, чуть даже не в этом, а в стандартных положениях, опять же, это все, ну, как бы предупреждалось, просчитывалось и говорилось куда, что, чего, ну, немножко, вы вот, знаете, как зеваем, вот, ну, как бывает, вот футболист говоришь вот туда, туда, ну да, понял Потом, когда забивают, он по сторонам смотрит, а действительно, ну вот немножко зивает. Концентрация называется. Потеря концентрации. И, и вот э, э, легкое начало матча, как бы ты создаешь моменты, легко проходишь, но в то же время в концовке ты как бы вязнешь. Вот это получилось. Ну, а потом уже включились в прессинг, очень много прессинговали соперника. Не закрывались, именно не претинговали. Да, старались не давать начинать И, скажем так, готовность команды позволяет это делать на сегодняшний день. Хотя немного в наличии осталось футболистов. Как говорят, у нас уже скоро будет мини-футбольная команда. Но зато значит очень футбольная по характеру становится команда. Поэтому благодарен команде вот за характер именно, знаете, волевой.